Так, Лего нету. Наверное, он не спит. Проснулся, перви меня очень странно. А это он... еще кто такой? Бражник. А. а, я... а, это, тут, а? тут что заходит, Какое-то черное пятно а, напало. А? А Мои уши. А, я не знаю. Где? Я он не счастлив? знаю, кто это и где это. Ладно. Может, мне показалось. Мне тоже, кажется. Может, нескольким людям одновременно показалось. Ждем, Сейчас скоро дошла где супергерой на патрон. А теперь пойдём на масло. У зовут температура. Ха-ха-ха. А, нет. Он снова тут. Мне не показалось. Так. Температура нам. Что Что это такое? Что это такое? Ни ой, не мне не нравятся твои глаза я белые. Ой, я, я. А. Хорошо. Привет. А, а вот ты он. Привет. А, малыш, Оп, что? Ты ой. Ой-ой-ой. Сейчас что-то будет плохое. Да, плохое, особенно если ты свои силы ты Ой-ой-ой. Так. Ну-ка. Вот, что? Как? В смысле? Какая минута? Опа, приветик. Так, не понял. Мистер Бак, он забирает способности. Берегись его. Способности? Так, меня уже забрали. А да. вот а делаешь? у меня время. вопрос, как он пишет. Так, все он написал. И как об этом ссылочке не паха, когда написали только одно? А? Ну, а, нет, писал? не успел записать что-нибудь. Что, он... что, Брать, что такое, информация? господи? Я... Меня зовут похититель Квами. Хочет меня пронзать своими стрелами. Дай, дай попасть, что-то не бойся, больно не будет. Вот, на тебе, оглушение. Оглушись. А-а-а. а Ой-ой-ой. Ничего. какая... Кого? Какая минута? О, мне пора бежать. Да не нибудь Пошел вон. Желательно подальше. Надеюсь, за помоем. Мистер Бак, если он в тебя попадет, то доступ к вами будет закрыт. Осторожно. Я так уже понял. Ну, так. О, где? Мои... Это это было сейчас. И теперь мы узнаем, кто скрывается да. за костюмом Лисы. Ведь я видел с помощью сияния, кто и костюм Лисы был раскрыт. Кто же скрывается за костюмом Лисы? Да -да -да. О, привет. Какой новый Конечно, тебе тоже купить. Конечно, мастер. Мастер. О, да. да, да. А, тут ты купил себе новый костюм? Да, у меня есть костюм лисы, я его... Сейчас лучше... Уж... Я имею в виду этот черный это... фиолетовый. А, а это, это А, это, это, это. черный а, а, все, понял. Так. У меня вышло. Я не знаю, кто, что он и как. Что не Лезь, не лезь. Ой, а почему я тебя жука не могу? Так, там люди... Звучит да, недоделанных. Жука нету. Интересно, почему и где же жук? Я знаю, то, что магические скваны кто... существуют, и я, я вот уже знаю, и из них осталось поймать варень. Так, магические создатели не существуют. Yes. Эмм сразу несколько вопросов знает ли он то что так нельзя писать и то что и то что если Ладно. Эй, Лука. А? я сверху сверху mm -hmm. я сверху mm -hmm. вот. Мне надо, чтобы он сюда пришел, а потом я Поговори с ним, отвлеки его. Ай. Будь лучше. Будь... Ум... Ай, что ты сделал? Мне нужно, чтобы Бражник появился, но ну, тупо голову Бражник не появляется, не убийся. Ой, Ледяной бражник, ты должен а, за вот этими тремя ребятками присматривать, пока я буду искать, лидину, и пока я буду искать остальных. Проморгаешь их, К хоть как, -то. ты уже проморгал. Почему закройся? Следи за ними, я сейчас заведу остальных сюда. Идите сюда, если не хотите, чтобы я вас расстрелял, я найду вас в любом конце света. Приветик. Зашел быстрее на эту комнату. Смотри, чтоб они не вышли. Можешь убить, их, даже если да. они будут. И это, ищи там кого-нибудь. Можно найдешь. Да. Это делаешь? В мой дом. Э. Слышь, ты не дал. Похитил к вами, Похитил камень змеи. Похитил к вам черепахи, похитил к вами. Похитил к вам да. лесы. Пошел ты в одном не дан. Так в принципе, пойдем посмотрим. А? Ты, ты, ты серьезно? Брашник, ты умеешь Брашник? Я поражаюсь с тебя. Как можно помогать людей по имени? Я все еще здесь, так что это. Пусть, Будь, другие, пусть он будет, он будет тут, а смотри, я пока другие. Хотя эти люди все равно без к вами. Смотри за ним. Я пока пойду поищу дома, Обощу дома. Так. где же нет? Риана, не, Олега нет и странно. Это... Я просмотрел практически все дома и во всех. Мороженчик, людей. мороженчик. Смотри. Хочешь попробовать самый вкусный сыр? Смотри, попробуй его. А все, а туалета здесь нет. Он в другом месте. Владельцам мне чудес не может Держи. Попробуй. Почему я сейчас не слышал то, что дверь закрылась? Или может быть здесь жуки прячутся? А, давай, у тебя 60 секунд до твоей до трансформации. И я завладел вами Тики. Наоборот. Мулу. Какая разница? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Надо уходить отсюда. Все, у тебя осталось ровно минуты, до дотрансформи... надо Хотя нет, подожди, я же Тики завладел. Ты же сначала слиял мулу, а потом Тики, значит, я завладел Тики. Ты завладел То мулу. Есть... Нет, Мистер я завладел мог мне. Сначала мула, ну, потом тики, верно? Я ж говорил, ну как мы это прячем? Никуда. Я тебе разрешал убегать? Нет, бражник, следи за ним. Мне не нужны твои разрешения. Вот бражник, как, как тебе идея, чтобы создать монстра, который сможет давать мне силу телепортации? Как тебе такая идея? Слушай, нравится идея? Эй. вот иди тут давай его, Лука. Да. напишешь кай так, напишем Луке Лука, встретимся у тебя дома. Ну, как же. Так и не забудь <с <с так. Бражник, ты вообще тут? А? Алло, еврей бражник, алло, ты тут? Эльник, бражник, бражник, бражник. Ладненько, бражник, нет, тут я сам справлюсь. Всего-то надо найти одну мини мышку. Все равно они без шанса проиграют. Устроит ловушку, я, я просто прячу. Так у тогда он ничего не исправит. Факты, <соединяющие> Бражника, лоу, ты тут? <соединяющие> я, этот забыл про Бражника. Так, что язык Бражника. О, <соединяющие> <соединяющие> спасибо! Следи за ним, это <соединяющие> Слежу, Слежу, Моргай проморгай столько, потому что мышь... Ой, проморгал. Ну, Зачем же... тебе тут следить за мной? У меня же все равно сил нет. А нет, да, не оставь, не, да, оставь. Оставь. не, да, оставь. Же... не так просто. Это, да, потому что остальные все, они, я за ними слежу с помощью нашего с тобой гениального плана. Mm -hmm. ну, если, ты если ты помнишь о чем. Подожди, да я сгенерирую и сделаю за монстра. Готово. О, ты демонстрируешь мышка Мышка, мышка, в норке? Мышка в норке говоришь? Через окно уже летел. Где О, мышка? Не знаю, где-то здесь была. Скорее с мышка. Попадаешься. Так, я убираю, я снимаю с тебя эффект, чтобы ты не трансформировался куда еще у меня. Без проблем. Так, и где же мышка? А что? мышка ну, делает тут Не знаю, она сломала вот здесь, вот здесь блок и пришла. Она а. под кроватью, это мышка, сто процентов. Может по диваном? А нет, по диваном нету. Может, под ну, под мой, мой любимый, этот, мой любимый диван. Советую не драться. Да, что ты мне нет. сделаешь? Это заколыбал. Да. А этот, как тебе идея да. отправить его на Луну? Да, будет, Хорошая да. идея, Коля. Создайся монстр телепортатора. Это, Я это создал это уже, и так. Он у нас на базе с тобой? Да, конечно. Ну, и всех их. Я сделала ну, так, нет. чтобы можно было телепортировать их от, любого то от любой точки Земли. Да, а Главное, то, а точно. Будет. Главное, что я могу перемещаться на столе. Зашли быстро. А что надо так? Синтимон, Леди Монс, Леда Мон. Я хочу переместить к себе людей. Бражник, присту его. А ну-ка. Да. У меня пока есть мини-дейка. Слушай, может, застроим все выходы по У меня есть получше. О, трое! Получше! А ты что? меня. Да, мышка. Да, мышка. Беспаливная крыса. Нет. Опа, понял, попал. Это, наверное, последний, да, ты талисман. Да, да, да. Слышь, ты не доделал. Я готов пойму. Нормально общаться с щас барашка, можешь сделать для них отдельные камеры, особенно вот для этого буйного? Погоди, а? телепортируй а? меня, быстро! А? Лука телепортировался, значит, я, значит, значит Жука... Привет, а что, что тебе надо? Да. А? Лука, пошли и ко мне в гости. Ну, Попробуй. Попробуй. Попробуй. Что вам надо? Вы кто? Лука, лу погоди, нет, Лука, идет с нами. Н а Лука мой друг. Нужен? Ответь, зачем я а где Нужин. Олег? Для чего? Я не знаю, где Олег. А, а, а, точно, ну не все подожди, Олега нет. Может, есть. Мы пьем, мы пьем торты и макароны. А ты пить у минуту нас минуту назад был с нами, а? Привет, Я души. не знал мне сюда его привели. Опачки. Он здесь? А где он? не я ну тебя сегодня не было. А остальные... Все для них ниже безопасности. А это ш... что? Э... Я Лука. Это, как, как я тебя спасу? Знаю. Короче, не что я не знаю. Мне уже надоели. Где этот жукабак, который... И так к вам а и мои уже его Сделай для них, Алёша, Попович. И накину их обратно. Главное, следить за хоть с кем-то. Ну слушай, перемести их опять сюда, потому что они все-таки убежали. Что? Не мешай мне, мне нужно этого искать. Но по факту, он должен быть сейчас большим, потому что мышь я забрал. Жук в Д-трансформации. Жук, и мышь они не используют, потому что они, у них забрали камень чудес. Сейчас никто, сейчас никто не в трансформации. Кой вернулись голубчики. Мне кажется, или нет? Так. Спасибо. Я, я, пожалуй, мне нужно призвать. Они вами, сбежали вами, про вами, они? Вами, вами, вами. Да, так, как я и думал, нету мыши, но я же один раз похитил, значит могу еще. Они все сбежали пять, господи. Допустим, да валит. Какой же боец, какой же боец этот бравый? Нам так упалит. Так. И Педные тики. А, а, сэр, тики, ты куда выбралась? Брашник прием тики от меня сбежала. Сейчас настреляю. Да мастер... прием. Момент может трансформироваться в бага обратно. Саямба. Они Они почему-то такие летки из какой-то джоком. Тикис молодец. Так, Тики активированный. Мне осталось найти баг и снова попасть. И снова запреты рисмат. Ну, на этот рисмерт он как-то. Как так хитрить тебя? но ты ошибаешься. Да -да -да. Эй! Ты где? Ты где, мой хороший? Ой, я вижу бражника. А вот и ты, тварь такая. А ты, да нет, ты... а ну и сюда, урод. Привет. Стой. Стой, Стой. Стой. А Стой. ну заберешь ты меня. Что и... тебе это даст? Талисман суперкотавни. И тогда бражник уничтожит мир, и тогда ты ничего не сможешь исправить. -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Да? Ну ладно, пойдем. Ты узнаешь, кто я. Ничего 5, тут страшного. Давай. давай. 5, 5, 5, 5. Ну хорошо, я тут постою. Давай. У меня 50 секунд. Стой, Бражник. Давай. Бражник, не мешай. Ты сейчас мешаешь нам узнать личность бага. Давай. Пожалуйста, прикрывайся. Я, на я на под... Молодец. Активируй на ней. Так, а теперь Шутя? мы его обшарим. Супер! Супер! Давай, давай! На! Я забрал его предмет какой -то. Обыщите его! И заберите у него предмет с Акумой! А мне надо трансформироваться. Он не сможет забрать моего к вами! Что Опа. Какие это? Какие-то это коробочки! Мистер Бах. Ой, какие-то ж коробочки! коробочки. Забирайте Пока с Акумой! Пока Супер шанс. Как он ходит? На нем же яд использовали. У меня есть... Давай, давай. Может в них Акума. Ай, всё. Я а, раз достану. это Мулу. Так, сейчас я ему... А где а? у него Акума? Он, он всех ловил? Точно, лук. Сейчас мы они достанем этот лук. Достану. Давай, ставь, я сейчас разрежу нитью, нить. Так, и... Ладно, нам надо бежать, Весперий за мной. Аккуратно за нами следит бражник. Я миссия Шершин, если что. Шершин. Идиот. Нет, иди, уведи его отсюда. Я тебе перенесу с помощью талисмана Ой, Калки. Ой, дни праздничные, праздничные, что ты? что это ты появился? Сколько еще? А ну-ка иди сюда, а ну-ка иди сюда заюш. Праздник. Калки. Переноси. Тринадцать секунд. Успел. Так, так давай, иди да. трансформируйся с двумя талисманами. Полетела. Пойдем Влади, да. талисман. А. На. Диву. Я тоже а покладу. Да, -то там я, я тебя перенесу сейчас обратно. Я ты сейчас убью, кто обратно, включил эту сирену. Да. Выключите ее. Че, я скользит? Тебя... А, а что А тут. А кто ты тут появился? Ладно. Неважно. Заяц, еще раз возле нашего дома будешь делать? Я сказал, я тебе, я маску выброшу вот сниму. Почта, потом, Почта России. мы живем во Франции. А да, не не почта, Почта, Франция. Я сказал, еще раз возле дома появишься, я тебе сказал, твою маску сниму и он нафиг переломал. Посмотри в почтовый ящик для начала, а потом рвайся, ну, дебил. Значит, что в лагере? Серьезно? Пошли. Привет. Сегодня кошмарный день. Что случилось? Я уезжал. Да ничего. Пришла. Э -э, Андреан, за вами тут заяц подглядывает. А? Да, я сиди, я наблюдаю, заяц, его, блядь, да, Заяц, иди сюда. Да. я на ведра зайца ублять сел. Заяц, иди сюда. У тебе кое-что сказать. Стой, подожди, заяц. Стой, стой, заяц. Сюда. сюда. Я Короче, вселилась Акума, Акума вселилась и и вот. Лох. А что за у меня? Акума она забирала к вам и мы победили. Что ты меня бьешь, Господи? Ладно, я устал, хочу. Тебе надо. Что надо? Вы победили. Да.